Система нам предлагает заработать от 199% до 699% за 69 часов. Начисление каждые 15 минут. Минимальная сумма вклада 99 рублей. Также мы видим последние депозиты и последние выплаты с проекта. Статистика компаний. Проекту на данный момент доверяют почти 7 тысяч человек. Проинвестировано более 65 миллионов рублей. Также здесь есть видеоотзывы о проекте. Компания принимает популярные платежные системы PR, Kiwi, PerfectMoney, Money, Яндекс, деньги, банковские карты и криптовалюту. Также есть отзывы о проекте. Здесь инвесторы проекта оставляют свои отзывы и скрины с выплатами, и это доказывает то, что проект платит и проекту можно доверять. Но я сейчас перейду в свой личный кабинет, чтобы сделать выплату и создать новый депозит.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 И так как проект платит сейчас, я создам новый депозит. Захожу на девятый тарифный план, то есть 699% за 69 часов, начисление каждые 15 минут. Инвестируя 18 тысяч рублей. Также вы видите мои отработанные депозиты в этом проекте. Ну вот, друзья, мой новый депозит на 18 тысяч рублей успешно создан. Так что, друзья, не упустите возможность заработать вместе со мной в этом мощном проекте.